Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня уже третий день, как я пытаюсь выбить нож с кейса. Ребят, не забывайте, что как на любом из этих видео набирается 15 лайков, между подписчиков раскрываются скины, которые мы выбиваем. Условия лайк, подписка и коммент какой кейс открывать следующим. Так, на прошлом видео мне посоветовали открыть кейс призма. Так, его я, собственно говоря, и открою. Все, ключ я купил. Приступаем к открытию. Ну, здесь на самом-то деле мало окупных. Я не думаю, это даже не окупит тоже. Здесь окупит только Император и особый предмет. Ну, если, конечно, тут не 10 трек, прямо с завода что-нибудь. Так, открываю. В прошлый раз нам выпадали только Синки пока что. Ну и сегодня, не исключение, Галиль, Горн войны. Результаты сейчас я выведу на экран. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и писать комментарий, какой кейс открывать следующим.